Давай уже, Испания, быстрее, ну хватит наших жалеть, Давай уже, закатай уже, один гол несчастный, все уже пойду к Нукзару, нарды поиграю нормально уже, надоели. Момент истины для сборных Испании. Серия финальная. Да ладно, Вы... серия и прикинь! Вот это да! Вот это поворот! Ну, походу, испанцы специально это сделали, чтобы все россияне кайфанули, да? Чтобы такой вот, они нам сгрев сделали, чтобы мы все радуемся. а сейчас напихают нам полный ворот мечей. я знаю их. Слушай, да, давай, давай. Ну елки пальки, ну я же говорил, ну я говорил, ну все, ну не в ту сторону прыгнула Акимфеев, ну пружина. Сломалась, походу, не в ту сторону сработала пружина. Один, ну елки, пальки. Давай, давай, давай. Опа! Вот это удар, Вася! Как ты его руку пробил слушай. Другому бы руку оторвало, бы так сильно ты засандалил ему. Молодец, Вася. Молодец! Давай, давай, Игорек, давай, братуха. Болеем, болеем. Давай, братуха. Давай, поймай, поймай. Ну, ну. Елки панки, ну куда, ну ты за мечом должен прыгать, а не от меча. Скажите ему там, я не знаю, еще и от штанги, елки панки, эта штанга подыгрывает испанцев, что ли, если ворота там в Испании делают, что ли. Игнашевич, давай, давай, давай, давай, давай! Твои ноги целовать, вроде ты красавчики ты в натуре. И Греша, ну давай, давай, отбей один раз. Ну что ж, поймай мяч. Ну вот ты же можешь в нужный момент. Соберись, Вася, сделай красиво. Вот когда он бьет по мячу, ты в этот момент смотри, куда мячик летит, и ли, беги его вот так за этим мечом, как бы, лови его. И все, Вася. Давай, давай, собрались. Все, все, все, весь стадион, весь мир смотрит ваше. Ты красавчик, я люблю тебя. я Через тебя, сына назову, через тебя дочку назову я. Всех назову, через тебя. Всех на улице все будут Игорь Илья. все, камни, собаки, кошки, все будут, Игорь, Игорь, Игорь, все будут. Молодец! Ты красавчик! Я люблю тебя! Ну, в хорошем смысле слова. Головин, давай, давай, Вася, давай. Давай, братуха, соберись за сандали мы. Разбегает шут в да! Гол! Молодец, мальчик! Головин ты ему рот от удивления такой открыли. Ты с ума сойдешь, кто ты? Ты красавчик теперь по жизни, братуха! Если ты косяки еще так забиваешь, я тебя на работу себя возьму, отвечаю! Гол! Гол! Удары на этот раз точно! Лобаный врод! Игорь, я тебя что, зря похвалил, что ли? Почему ты опять не туда прыгнул, а? Почему? Язык меня дернул, слушай, взял, похвалил. Сейчас из-за меня проиграют они. Ладно, на самом деле, мы никому не скажем, что из-за меня все проиграли. Нахуй я вообще его похвалили, блядь. Серышев, ну ты, походу, какой-то странный, ты фуфлометин, -фу походу, чепушила ты, я не знаю, я гнилой ты, походу, в натуре, не знаю, не забьешь ты, походу. Левая нога, все переживают, разбег, О! Да! Молодец, Серышев! Я специально тебя не похвалил, ты понял? Чтобы получилось, как набор, чтобы я не накаргал, мы обманули судьбу с тобой, Серышев, пьют за тебя, братуха, с О! <gutudo filtrate> и Игорёша, Игорёша, я тебя умоляю, отбей этот мячик. Пожалуйста, ради меня отбей один раз сегодня. Я хоть я ради тебя на колени встану, пожалуйста, отбей. Я тебя очень прошу, отбей. Если ты отобьешь, я все, я не знаю, я, я пить брошу, я курить брошу, я спортом займусь. Я Кого я обманул? Слушай, я неделю буду бухать, если ты отобьешь. отвечаю, я всю траву в Пятигорске скурю, если ты отобьешь, Отбей, пожалуйста, хотя бы ради этого отбей. Ну давай. Да! Да! Да, Ваша! Да, да! Победа! Мы прошли! Ура! Испания домой! Вы лучшие! Ты бог! Я люблю тебя! Что тебе, брат? сборная России самый лучшие! Я говорил, вы самые лучшие на свете! Это Испания! Фуфло чистый! Все, до Манедова! Победа! Россия! Вася! Молодцы. Я всегда говорю, что наши красавчики, капитальные, самые лучшие. Не то, что это Испания, непонятно кто, а Кимфей, ты, боб, ты в натуре, ты как этот, везде руки, везде ноги, вот эту, твою ногу надо э, памятник поставить ноге. Все, новый флешмоб объявляю А, делай как Акимфеев, еще отбиваю, вот так, короче. Молодцы вы, ребята, вы что А Черчесов, ты вообще монстр, настоящий кавказец всех ребят. Ох, как Приструнил, сделал сборную такую красотетивый, капитальный в натуре усы такие у тебя серьезные, как устально. Думаю, в этом дело все. В этом дело определенно. Молодец Черчесов. Уважение к тебе, Лисик, красавчик ты в натуре. Вас вот это удивительный матч вообще. Это что за матч такой? Я отвечаю, даже Медведев не спал в натуре. Мы, мы просто всех маму сделали мы теперь всех будем иметь не важно кто мы били главное кто мы вас стали, мы стали непобедимы мы стали машиной просто Вась. мы уничтожаем любого все не важно кто к нам придет с мечом кто-то от него и пострадает вас не похуй как там было короче это было чудо ребята это как будто рыба вот эта засохшая жила поплыла вот так мы в одной четвертой ребята вы молодцы все что вы сделали Делали. Вы что, вы замутили? Я свой верный хавал! Браво вам! Вот так делаю! Вы красавчики! Вы в натуре красавчики! О, ребята, молодцы мы! Молодцы! В натуре! Я же на Испанию поставил бабки походу! Да и похуй вообще оно! Того стоило я! Неделю раз не буду, зато кайфовать буду! Мы чемпионы! Игорь, Игорь! Ракенфейм! Эй! Эй! Игорь, Игорь, Эйкенфейм, like Эй, Эй, Чурчхелла, вперёд! И а это выключить всё? Не понял, скайп работает, что ли? Рудик, ты что, снимал это все что ли там, э? Ты почему скайп не выключил, кукуруза? Слушай, если ты это в интернете рыч, я тебя убью, понял? Не вздумай этого делать! И кстати, мы победили! Ура, Маза, ура! Выключай свою шарманку, понял?